Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускает. Отвечаешь головой. Когда закончил, я ее заберу. Да что же вы творите? Простых людей убиваете. Коммунисты называются. Палачи! Мы выполняем приказ руководства красной линии не допустить распространения эпидемии. А вы все заражены. Вот-вот. И прекращая ваше мучение, мы как раз спасем. Огонь! уже похоже. Так что слушай, красные знали, знали про заразу. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже с огнеметами. Да да, они, они, они, они больше некому. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи, это они. Они. Na Угораздило же. Так, что тут у них из полезного? Поприжал. Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что ж, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Сделаешь? А что за делку поведать? Да это лесницкого побед. Он типа заложница для переговоров. Хотя. Знаем мы эти переговоры. Тревога, блядь! Мой противогаз! И я ее отдам! Считаю до пяти! Артем! Не надо! Он все равно меня убьет! Он уже предавал нас! Раз! Ошибаешься! Два! Я никогда не слушал Мельников! Три! я вообще человек слова. Четыре! Когда мне это выгодно! Пять! Зачем? Зачем ты это сделал? Скорее! Надо успеть! Это кольцевой! Там гамза! И начнут! Сейчас только задохнуть! Не хватало? После закона... Ч ⁇ рт, это жюрич! Ч ⁇ рт, Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которые ни о чем не подозревали неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии, и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Это война... Нам ее не пережить. Никому. Это так... Жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего. Пустота, холод. Кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать, почувствовать себя живой. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артем, можете идти, а вот с вашим Аня ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава Богу. Ну что же вы? Идите, идите. Иди, Артем. Как только меня починят, я сразу тебя найду даже соскучиться не успеешь иди сюда доченька не смотри не смотри что там папа что ничего все хорошо все хорошо ты не смотри только а когда мы домой пойдем скоро совсем скоро чуть-чуть осталось где мама куда ее увезли мама домой уже пошла скоро мы ее догоним я заскучилась скорее бы чуть-чуть осталось совсем чуть-чуть да не может быть не может оставалось еще минимум две коробки очень даже может. Думаешь, сколько его за дежурство уходит? Но не столько же. Новых больных всего ничего. Куда там две коробки? А старым уже колоть не надо? Да сколько их там, старых-то? Теперь много. Умирают все меньше. На спад пошло. Кого повезли? Не видно тебе? Да разве поймешь их? Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Всемецкий это, Юрка. Эй! кто Не что теперь делать? Что, что делать, доктор? Что зашел. делать, что делать? А вы не хуже меня делите. знаете течение Дальше болезни и прогноз. Знаю. Все знаю. Но как же так? А вот так. Вас предупреждали Эй, о мерах безопасности, о перчатках, о масле. Вы, что, вы расписывались. Мещере? А Эй. теперь вы мне как же так? Да, да. Но ведь дети. Как с ними в маске. И не поговоришь. они ведь плачут. Им страшно. Я понимаю, я все понимаю. Но вы их не спасли, а себя погубили. А нам так не хватает рук. Вы ведь могли бы стольким еще помочь. Да. Мог бы. Эй, мог. Что? Ладно, пока назначим вам симптоматическое лечение, а там посмотрим. В последнее время встречаются случаи выздоровления. Не будем терять надежду. Убейте меня! Убейте! Что? Убейте меня! Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые три часа. При выходе любых показателей за среднее значение, если меня нет рядом, немедленно вызывайте. Конечно. Понимаете ли, случаев с благоприятным прогнозом пока всего два. Мы обязаны изучить их как можно подробнее. Да, все понимаю. Отлично. Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Это какой-то штамм вируса лихорадки Эгола. Но культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил фирурген. Без исходного образца. Доктор, а вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые два дня смертных составило 95%. На третьей 25. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда <связь> он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Но вот откуда ему взяться сейчас, через столько лет? Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил из прошлого. Я здесь. Рад. Очень рад, Артем, что вы со мной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Но поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулина. она же не выживет без него. Убеди еще, нельзя туда. Как же мы купим, если все там осталось? За него же жиган заберет. Пропустите. Ганза предоставила вам убежище. Нельзя. Хорошее убежище. Я сказал, назад. Чтобы вы подохли здесь, да? Молодой человек, вы видели, что творится? Даже за инсулином не пускают. И купить я не смогу, ведь все, все осталось дома. Выручите, а? Даже не знаю, как вас благодарить. Я навек должник. Ну так что, беженцам повезло, что здесь ворота, оказались рейнджеры-тамилины. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Ну и что, товар весь остался? А ты думал, ясно весь? Защитить станцию гонзейцы а сами ворота, не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Документы. Сержант, хоть вы скажите, что… Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. предстоит не близкий, так что попробуйте припасы и запас фильтров. Кто знает, когда еще удастся? В общем, мужики повезло нам, что тут Рейнджер оказались. Покупай, лучшие цены тебе никто не даст. Эй, Рейнджер, нужны поторг? вообще не Рейнджер, поторгуй. Ну что до нас, что до беженцев этих, дело никакого. Обрати внимание, Артём, какие средства ГАН забросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время, настоящее, И лишь одно место метро. И наш долг спасти его любой ценой. Нам надо спешить мне догонять черного. Аня сообщить отцу о том, что творят корбут с Москвиным. Все остальное непозволительная сейчас роскошь. У нас на выход! Открываем! В полюсе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганжи, Красной Линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артем. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо, Двигаясь по тоннелю, пояс с черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Порядок. В поле зайдёте? Нет. Открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Идем, Артем. А на замену-то ничего и нет. так, с генераторами. Никакой это не тупик, Артем. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях, а еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Все думают, что метро ⁇ это просто туннели, станции, дело наших рук, безжизненная и бездушная конструкция. Есть метро – особое место. Там мало кто бывал, и почти никто не вернулся. Его называют «рекой судьбы», потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Помни, главное найти черного. Это единственное, что надо просить в реке. Метро – живое существо. Дышащее обладающие душой и мыслями. Что там? Хорошо. Занимательно. Знак. Решетка прогнила. Да и приварена на наспех. Артём, помоги! Артём, жги паутину дальше. Смотри, вода. Мы почти пришли. Где-то недалеко. Вокруг смыкается тьма. Главное — не потеряться в ней. Теперь не спеши и ничему не удивляйся. на это место думаю это тебя Нельзя долго оставаться. Это она, река судьбы. Великая иногда выглядит жалко. Что ты должен изменить в своей судьбе. Думай о черном. Дальше. Иди дальше. Думай о черном. Черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу. Своими руками. Это их город. Их дом. Все, что от него осталось. Гляди, это он. Черный. За ним. бы его не потерять. Тупик. Это здесь ты его почти догнал. Попробуй еще раз, Артём! Черный. Он все еще в цирке уродов. На поезде. Я и забыл, что эта река не только мистическая сущность. Опять горит. Кажется, мы снова в обычном мире. Когда мы выходили из реки, Черный был совсем рядом. Думаю, он и сейчас где-то недалеко. 12. Ответьте, боевая тревога. Повторяю, боевая тревога. На линии обнаружен диверсионный отряд красных. Ожидается да атака поставили. на ваш пост. Повторяю, возможно, атака на ваш пост. Главная цель – эвакуационный поезд. Боевая тревога. Но поезд явно где-то здесь. Может, нам лишь чудо, Артем. Помни, что я рассказал тебе про черного. Наша судьба спасти его. И может он спасет всех нас, я не верил ему. В такое нельзя поверить. Но хам не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое, в миг, когда я послал сигнал, и уничтожил всех черных. А потом. Вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Ты слышишь? Это вал! Ошиблись. Скорее! Догоняй! Артём! Мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся. Ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи! Я совсем один. Теперь ты не один. Теперь ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших, а ты всех убил, теперь я один.